Так, сегодня отрабатываем подачу. Мне никто не понимает. Как же меня это бесит? Да разве это проблемы? Вот у меня на работе реальные проблемы. Я некрасивая, меня никто не замечает. Я уже взрослый. Хватит меня контролировать. Давай это обсудим. Не пропустите сигналы агрессии. Успейте заметить, о чем молчит подросток. Ваш помощник портал яродитель.ру